Твоей выпить хочу, я ее и это желание Мое дай мне проснуть твою плоть Я ведь изванный твой гость Кровью накормишь меня, за это убью Тебя я, кровь для вампира Еда, ее я желаю всегда не бойся меня и не робей Голод под плотью моей роди желает твоей